Поместим между полюсами магнита металлическую рамку, соединенную с источником тока. Рамка покоится, пока цепь не замкнута. При замыкании цепи рамка повернется. В основе работы гальванометра лежит взаимодействие катушки с током и магнита. Стрелка прибора связана с подвижной катушкой.